сегодня я хочу тебе показать масштабный слет новых топовых бизнесов который происходил буквально вчера вечером на барвихе rp я покажу тебе кто конкретно словил данные безы и по какой цене у нас на девятом сервере барвиха успенская ну а также покажу тебе госцены данных бизнесов ну и самое наверное интересное финки этих бизнесов конкретные их доходы за сутки ну а перед началом данного видео я как и всегда хотел бы разыграть для тебя 500 тысяч рублей абсолютно на любом сервере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 как только добавили в принципе все эти новые топовые бизнеса, именно у нас на девятом сервере Барвиха Успенская слетели в одно время практически сразу два топовых бизака, а именно автосалон в городе Барвиха и БУ Авторынок. Автосалон в Барвихе словил такой игрок под ником Илья Маркович, и словил он его буквально за 90 миллионов рублей, что в принципе довольно неплохо. Финка данного бизнеса составляет 1 миллион 200 тысяч рублей в сутки. Госцена данного бизнеса 30 миллионов рублей. После чего у нас на сервере поймали авторынок. Поймал его конкретно такой игрок под ником Франческо Пушкин. К моему дикому удивлению, он его поймал всего-навсего за 51 миллион 200 тысяч рублей. И это довольно реально маленькая цена за данный бизнес. Ведь финка данного бизнеса целых полтора миллиона рублей в сутки. Госцена данного бизака составляет 35 миллионов рублей. После чего игроки отправились на слет таких бизнесов как доставка яндекс еды ну или просто-напросто пиццерия как многие ее уже называют государственная стоимость такого бизнеса всего-навсего 20 миллионов рублей это довольно немного для топовых безаков учитывая что финка таких бизнесов составляет целый миллион рублей в сутки это точно такая же финка как у наших банков но при этом госцена на 5 миллионов ниже доставку яндекс еды а именно пиццерию под номером один у нас словил такой игрок как андрей Канан и поймал он данную пицуху за 55 миллионов 700 тысяч рублей. Вторую же пиццерию, а именно вторую доставку Яндекс Еды, которая расположена у нас в городе Мурина недалеко от таксопарка номер 2, словил опять же такой игрок, как Илья Маркович, и словил он ее за 94 миллиона 300 тысяч рублей. Это тот самый игрок, который словил у нас в первую очередь автосалон в городе Барвиха. И сразу же хочу отметить, что автосалон вышел немного дешевле, при том, что финка в нем на порядок выше также у нас слетал такой бизнес как управление магазином аксессуаров честно говоря я был дико удивлен узнав финку данного бизнеса до последнего я был уверен что финка в нем будет точно такая же как в магазине одежды который расположен буквально в двух метрах от этого безака но как я уже и сказал к моему удивлению финка в данном бизнесе на 200 тысяч рублей выше чем в магазине одежды а именно составляет она 1 миллион 300 тысяч рублей в суток ну и словил у нас за 97 миллионов рублей данный бизнес такой игрок как Кевин Вайн, ну и после чего я сразу же отправился посмотреть слет такого нового бизнеса как магазин Лода. Государственная цена данного безака составляет 25 миллионов рублей. При этом его финка равняется 1 миллиону 200 тысячам рублей за одни сутки. Ну и данный бизнес буквально за 63 миллиона 200 тысяч рублей словил такой игрок как Александр Пушкин. Еще я знаю то что у нас такой новый топовый бизнес, как магазин оружия. К сожалению, я не успел попасть на конец слета данного безака, но я знаю, что его поймал такой игрок, как Али Морган, и словил он его примерно за 57 миллионов рублей. Государственная цена данного бизнеса 30 миллионов, при этом его финка достигает 1 миллиона 300 тысяч рублей за одни сутки. Ну и, наверное, один из самых интересных и новых топовых бизнесов – это компания дальнобойщиков которую поймал именно у нас на девятом сервере Барвиха Успенская такой ютубер как Каспер Ван. Государственная цена данного бизнеса 35 миллионов рублей, при этом финка такая же как у Боу-рынка, а именно полтора миллиона рублей за одни сутки. Каспер сумел поймать данный безак буквально за 90 миллионов 300 тысяч рублей, с чем мы соответственно вместе с тобой его и поздравляем. Я сразу хочу сказать, что данный слет реально крутых новых топовых безаков прошел довольно неплохо. Ни на одном из слетов я не заметил какого-то серьезного дэма, не заметил каких-то серьезных нарушений правил. В этот раз слеты безаков происходили реально довольно спокойно и комфортно, за что хочется сказать огромное спасибо всем нашим игрокам, нашему комьюнити. Было интересно повидаться с подписчиками на данном слете, да и вообще было просто приятно провести время и посмотреть, какие же все-таки огромные суммы будут выставлять за данные безаки на аукционе. Ну а как прошел данный аукцион?